Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. И похоже, что это очень большие новости для Shiba Inu и ее держателей, но также и для держателей биткоина. Давай начнем с этой статьи, которую опубликовали сегодня несколько часов назад. тесла может начать принимать Shiba Inu в качестве средства платежа. Кроме этого, вероятно, она вернет и биткоин в способы оплаты. Об этом говорят обновленные строчки в коде официального сайта тесла в интернете. У себя в Twitter. В Очергуру, криптоинформационный ресурс опубликовал пост, где видно два наименования – биткоин и шиба – в коде страницы Тесла. Они подписали это так. «Мы можем подтвердить, что Тесла разместила биткоин и шибу в коде системы обработки платежей своего веб-сайта. В настоящее время он недоступен для общественности и может быть скрыт в любое время». В коде системы обработки платежей Tesla мы видим такие способы оплаты, как WeChat Pay, Alipay, Apple Pay, кредитная карта, и e чек, China Post и другие. Это различные способы, как покупатель может оплатить автомобили Tesla сегодня. Среди них затесались и две криптовалюты – Bitcoin и Shiba. В коде страницы Tesla Shiba упоминается 18 раз. Однако самое важное упоминание – это, конечно же, вот это в списке способов оплаты на в сайте тесла кстати доги коина почему-то нет что странно если мы зайдем на сайт Tesla и немного покопаемся в коде то можем найти еще одну строчку очень интересную которая связана с шибой set payment type шиба выбрать тип платежа шиба на данный момент этот способ находится в режиме оффлайн еще раз это код страницы код который находится за веб-сайтом теслы те строчки на которых этот веб-сайт работает это абсолютно потрясающие новости шиба и Биткоин запрограммированы в веб сайте теслы я оставлю ссылку на этот твит в описании чтобы ты сам все посмотрел но что это значит значит ли это то что тесла готовится принимать шиба ину как способ оплаты я бы не спешил с такими выводами разработчик шиба ину в частности тот человек который занимается разработкой децентрализованной биржи шиба в твиттере подтверждает эту информацию. Он сказал, что Шиба действительно как минимум была в коде Теслы. Также он дал четыре варианта, почему она там оказалась. Я проверил на сайте Тесла и могу сказать, что есть четыре варианта, почему так происходит. Первый. Илон Маск троллит сообщество Шиба ину Второй. Кто-то в самой Тесле троллит Илона Маска в знак поддержки сообщества Шиба Инну. Третье. Шиба это просто кодовое название для других коинов. А ведь действительно, однажды Илон Илон Маск говорил о возможности принятия догикоина коина в качестве оплаты. И, наконец, четвертый вариант. Тесла действительно готовится принять Шиба-Ину. В любом случае, ребята, пожалуйста, делайте свое собственное расследование прежде, чем принимать финансовые решения. И что особенно важно, не вкладывайте столько, сколько не можете потерять. Это было быстрое включение с интересными событиями вокруг Теслы, Илона Маска и Шиба-Ину. Увидимся вечером в большом выпуске. До скорого!